Ну вот, друзья, деньги мне поступили плюс сто девяносто восемь тысяч рублей. Выплата с проекта FX компании проект платит.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В этом проекте можно зарабатывать абсолютно без вложений, либо иметь дополнительный доход к своей инвестиции, то есть зарабатывать на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 26 тысяч рублей. Лично я проинвестировала в этот проект более двух миллионов рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 10 миллионов. На балансе у меня 246 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта и создам новый депозит платежную систему я выбираю Pair, сумма для вывода 200 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта и предыдущий проект от этого же админа отрабатывали более месяца и все стабильно выплачивали. Ну вот, друзья, деньги мне поступили, плюс 198 тысяч рублей, выплата с проекта FX Company, проект платит...